Песков назвал Главное хобби Путина. На лошади, наверное, скакать. Мы уже усывались на эту тему. Но он сказал, не хуже. Главное его хобби ⁇ это чтение. В основном это историческая литература, мемуары и прочее. И вот вопрос Пескову, да. Ну, это понятно, что это такая же лошадь, как Путин. Там на лошади тренируется. А сам вожь в руках не держал никогда. По воде, вернее, а не вожди да. Но... И что я могу сказать? Вот я не являюсь президентом. Я являюсь руководителем нескольких структур, которые крайне оппозиционно-радикальны. И при этом я не могу читать. Почему? Времени нет. У меня нет времени ни на что. Ни на детей, ни на жену, ни на что. Я должен работать. У меня нет времени письма читать. Письма. Я могу... Какое-то количество прочитать сам, но какое-то количество читают люди в Антикитайском комитете, в комитете по борьбе с Путиным, партизаны на сайте и так далее, и так далее. И, и, и везде есть специальные люди, которые читают, что-то вынимают. Хотя часть, конечно, я прочитываю Но это все, что я могу сделать. Какие нахер книги? Книги в одном только варианте. Я работаю на компьютере, и я включаю аудиокнигу. Какую-нибудь. И то, понимаете, это, может быть, в молодые годы у меня было удобно, там, несколько дел делать сразу. Сейчас мне скоро 57 лет, а Путину, как вы понимаете, скоро вообще, там, хер знает, 69. 69. Он там книжки читает и одновременно работает, что он успевает все сделать, такой он молодец, такой он президент, значит он ни хера ничего не делает. Либо он книжки не читает, либо он вообще ни хера ничего не делает, только одни книжки читает. Жуткие дела, просто жуть.